Всем привет, друзья! Сегодня 6 января, поэтому я поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством. В этот день я приготовил для вас по-настоящему ценную информацию, которая сделает вашу торговлю более прибыльной. Речь пойдет о фундаментальном анализе, простыми словами, анализе новостей для принятия торгового решения. В базовом курсе обучения по торговле на валютном рынке, я уже говорил о макроэкономических факторах и видах новостей, которые зачастую публикуются в строгом расписании, Ну за исключением, пожалуй, неожиданных публикаций, к примеру, твиттер Трампа, который сейчас гремит в связи с новостями по Ирану, а также форс-мажорных обстоятельствах. Обязательно пересмотрите эти ролики, чтобы разбираться в вопросе более глубоко. Ссылки я кину в описании. А прежде, чем мы это сделаем, я попрошу вас поставить галочку с тремя бычками в приложении с экономическим календарем. Я надеюсь, что оно точно так же скачано, как и у меня, для того, чтобы оставить только самые важные новости. Уж я-то вас знаю, кидайтесь за всем подряд и везде не успевайте. Когда-то я был на вашем месте, начинающим трейдером, и буквально жил в ленте публикаций метатрейдера, пытаясь установить взаимозависимости, корреляционные связи с причиной следствия Не надо. Я вам дам три типа новостей, и это очень сильно вам поможет. Итак, первый тип – новости по рынку труда. Это non-farm payrolls, jobless claims, unemployment rate. Новости, известные вам, как новые рабочие места вне сельского хозяйства по рынку Америки, заявки на пособие по безработице, которые публикуются каждый четверг, и уровень безработицы, публикуемый ежемесячно. Это важнейшие новости, которые направляют рынки. И я об этом уже говорил в базовом курсе обучения. Вот еще одна причина: пересмотреть его для того, чтобы разобраться в вопросе более глубоко и широко его охватить Итак, следующий тип заседания центральных банков ведущих держав публикация протоколов этих заседаний о каких же банках мы говорим прежде всего это федеральная резервная система сша европейский центральный банк банк англии канады и другие которые оказывают сильнейшее влияние на амплитуду рыночных колебаний и бывает так что зачастую даже сильнее новостей из официальной статистики Третий тип – это показатели инфляции. Здесь мы говорим об показателях инфляции CPI – Consumer Price Index и PPI – Producer Price Index. Первая инфляция распространяется на цены в розничной торговле, а PPI – в оптовой торговле. Итак, что же делать с этими новостями, вы спросите меня. У вас всего два варианта. Первый вариант. Ничего. Торговать по техническому анализу. И это, кстати, не самая плохая идея. Иногда я не знаю, что происходит вокруг э, меня целый месяц, и даже более того, но ну, это практически не сказывается на результатах моей торговли. И второй вариант. Ставить сети. А это что значит? А это означает использовать стратегии для заработка непосредственно на этих новостях. И существует по меньшей мере три разновидности стратегии, используемые каждый в определенных условиях. Пробойная, надскок и комбинированная. Но это очень глубокая работа, о которой рассказывают только на своем профессиональном коучинге. Подытожим, друзья. По моему убеждению, Новости – Катализатор любого рыночного импульса на рынке. Определение новостей к тому или иному рыночному типу сильно упрощает ваше понимание и последующую работу. Вы не будете бросаться на все попало, а вот зарабатывать непосредственно в новостях или просто иметь их в виду – ваш выбор. Эта тема настолько широкая, что я осознанно упустил целый кластер новостей Поэтому напишите в комментариях, что именно я забыл. Какие новости для вас имеют определяющее значение. Жду активности в комментариях.